Думаю, каждый из вас задумывался о том, как подойти к руководителю и попросить его повышение вашей зарплаты. И тянул резину, ходил вокруг да около, обещал сам себе, зайду завтра обязательно, спрошу. Возможно, даже продумал какой-то диалог, который вы можете сказать руководителю, чтобы он поднял вам зарплату. Что можно сделать? Прежде всего, вам нужно понять, а за что вы считаете, руководитель вам поднимет зарплату. Что такого чудесного вы сделали для фирмы, для предприятия, для себя, для него, чтобы он согласился вам поднять зарплату. Возможно, вы прошли квалификацию и теперь вы способны выдавать более качественный продукт. Ну, более высокого там разрешения, или, ну, он более дороже, да, просто ваш, продукт вашей деятельности стал более дорогой, высокого качества. А, возможно, вы каким-то навыком обладали, не просто знанием, да, могли это сделать. Либо вы долго работаете и настолько узнали свою профессию, то, как вы там поступаете, что вы стали успевать намного больше, чем пришли. И производительность вашего труда выросла, и вы выдаете начальнику больше результатов своего труда. Это должно быть вознаграждено. Возможно, вы несете более высокую ответственность, чем несли раньше, да? Вам дали там, в подчинение что-то там, там тоже людей, да? Или вы стали материально ответственное лицо. То есть надо понять для себя прежде всего на основании чего вы считаете, что вам надо поднять зарплату. Когда вы это а, прорешали, вы готовитесь к переговорам. Как а, готовиться к переговорам, можете посмотреть по, в описании ниже. Ссылки, есть ролики. Это и растяжка, это и самолетик, это и просто какие моменты нужно учитывать Максимум, минимум в переговорах. Смотрите, изучайте. А, когда вы вот, эмоционально подготовились, вам проговорили, а, успокоились, приходите к нему и... И Ну что важно отметить, мне важно с вами поговорить, когда я могу это сделать, вот спросить руководителя, когда он может выделить время, чтобы вы могли с ним обсудить этот вопрос. Он может «зачем?», Я говорю, «у меня есть вопрос по зарплате, хочу обсудить». Смотрите, пока он не спросил, вы не говорите, вы говорите. Я хочу обсудить, когда это возможно. Он говорит, что, я говорю, «у меня, у меня есть вопрос по зарплате». Ждете, когда он ответит. Если он не отвечает, говорит, я не слышу, когда это возможно. Мне очень важно это обсудить. Говорите про вашу важность, что вам это важно. Если он говорит, это не вопрос для обсуждения, тогда это вопрос для вашего размышления, ценит ли вас в этой компании, ценит ли то, что вы делаете в компании, ценит ли ваши навыки, умения, знания, опыт. Ну, вы можете выключить, неужели я не заслужил? Вот слово «заслужил» уже как бы в каком смысле на службе. И если он говорит «да», вы говорите «ну все отлично», приходите и вы даете то, что вы подготовили, то есть вы подготовили материал, вы при помощи растяжки подготовили свое эмоциональное состояние, при помощи «как успокоиться» вы как бы, ну, перед встречей успокоились, и при помощи э, э, переговоров, то есть максимум-минимум, то есть поняли, на чем вы согласитесь, что вы хотите получить как максимум, на что вы готовы как минимум, и что вы будете делать, если вы не договоритесь. Если у вас этих максимум-минимум и альтернативы нету, вы тоже не, не договоритесь. Что обсуждать, как обсуждать, как к этому готовиться. И вуаля, вы на коне. разговариваете. Получайте достойную оплату своего труда, трудитесь прав, правильно и верно, и живите с удовольствием.